Записываю это видео уже в четвертый раз, первые две попытки были унылые, да, еще более унылые, чем это. Третья провалилась, потому что я забыл включить микрофон. Охуенно, 20 минут моей жизни пошли впустую, но мне не привыкать. В общем, всем здравствуйте, это Лорд бар автор фанфика «Быдлого фанкси» или «50 птенков в этом Евангелионе». Заранее прошу прощения за мою речь, русский язык мне не родной, к тому же у меня психическое заболевание, одним из симптомов которого это нарушение центра речи. Это видео, как вы уже поняли по названию, посвящено критике 13 главы моего фанфика. Но чего вы могли бы не понять, так это то, что в первую очередь данный, данное видео адресовано наиболее преданной части моих зрителей. Читателей, прошу прощения, это ютуберская привычка старая. Да, я раньше был ютубером, потом довольно известно, но это... Другая тема. В общем, мои рядовые читатели, которые просто приходят раз в месяц поражать. Тут, тут им делать нечего. Прошу прощения за ваше время. Можете на этом моменте выключать. А тем же, кому интересно. В общем, 13 глава она была принята в целом хорошо, но хуже, чем все остальные части, если судить по отзывам. Однако хочу вам сказать сразу, что я. Спасибо вам за критику. Огромное спасибо. Критика позволяет мне становиться хоть немного лучше. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы пишете отзывы к моим работам. Но, но хочу вам сказать сразу, что эта глава, она получилась именно такой, какой я хотел ее видеть. Это я могу сказать не, про очень мало глав из общего списка моих произведений. Но... Именно поэтому я решил ответить на критику более развернуто, чем обычно я, как я отписываюсь в комментариях, скажем так. Первый отзыв, который я получил, он указывал на такую проблему, что почему Синзи не узнал ситуацию в грузе, когда ему делали машину. Дело в том, что Мехмед и Синзи, они встретились впервые за очень долгое количество лет и им было, им было что обсудить. Это первое. А второе, Мехмед знал, что Э, ситуация в городе, Синзи коснется меньше всех, поэтому он и, и не стал ему об этом сообщать, потому что он прекрасно понимал, что э, нерву Синзи нужен живым, и поэтому к нему будут принципиальные иные требования, чем к остальным гражданам. Синзи нужен нерву живым. До того момента, пока, ему это, пока нерву это выгодно, они будут э, стараться удержать э, Синзи на, на их стороне, делать его более покладистым и оставить его живым. Поэтому вот военно-полевое правосудие для Синзи скорее плюс, чем минус. Слишком много включений типа «Вы ни о чем подумали». Да, я согласен, я соглашусь, это действительно крупный косяк со моей стороны. Но дело вот в чем. Я не подумываю о заранее. То есть у меня есть сюжет. Да, уже давно, давно да, какие-то части там меняются, но в целом, то, как будет развиваться история, у меня в голове уже есть на, на этом этапе. Не знаю, что я выбираю из нескольких вариантов концовок лучшую, но в целом, сюжет у меня уже в голове есть. А гэги, я, когда начинаю писать, я, я смотрю, о, вот сюда вот ставится гэг, я его туда вставляю. И так получилось, что, когда я писал эту главу, гэгов, ну, таких вот мест получилось очень слишком много, я туда и ставил э, гэги, соответственно. Да, их получилось слишком много, слишком большая концентрация. Я понимаю, что с точки зрения эстетики это слегка бьет по мозгам, слегка выводит э, читатели из себя, но я все же решил их оставить, потому что я считаю, что вот композиция романа, она скорее... Поте... Я могу их вырезать, я не против их вырезать, но я считаю, что если я их вырежу, то э, композиция романа она чуть-чуть убавит, поэтому я их решил оставить да, возможно, это решение неправильное, но, но, такое решение останется до конца. Равномерно спереди, по всей говоря. Но и как я говорю, что я не совсем решаю, куда вставить гэги. То есть я пишу, смотрю, вот сюда вот можно вставить. Я его вставляю сюда можно вставить, а там дальше был. Во второй части главы, когда сензи отвечает гопников, там не получилось прописать такие моменты, куда григи можно было вставить. Еще очень важное, я у многих такой, такую претензию видел, что это филерная, филерная глава. Нет, это не так, это не филерная глава. Эта глава нужна для того, чтобы показать... Я забыл, как это слово называется по-русски. Показать описание места раскрытию мира того, где живет, того, где происходит действие. Я забыл это слово по-русски. Я вот я вот его помнил три раза до этого записывал видео. Я помнил это слово. Сейчас я его забыл. В общем. Экспозиция, я вот все вспомнил, она дает экспозицию мира, представляет мир, где происходит действие. То есть в оригинальном Евангелионе там не было практически показчика ничего. Ребилды в этом плане гораздо лучше, но они и то там показывают пару картинок, что действительно поза показчика где-то есть. А я вот хотел вот именно показать, вот к чему приводит катастрофа мирового масштаба к голоду, к войнам. К нищете, к, тому, что полиция, к разгулу преступности, к тому, что полиция не физически, не приспредел в своем желании, не способна со всем этим справиться. Что государству нужно как-то выживать, и оно жертвует большую частью своего населения, чтобы просто выжить. И я хотел это показать. И я это показал. Да, я, возможно, показал это, это э, плохо. Возможно, что-то в подкорках читателей не отразилось. Это моя вина, это не ваша вина, то, что вы там не поняли мою гениальную задумку. Нет, это не так, это моя, я не показал. Я не, не смог донести до читателя определенные мысли, и это мой объективный прием, как автор. То есть, эта глава, она представляет собой экспозицию, очень важную ее часть. И вот та вот история, то, как Синзи потерял пальцы. Я не растягиваю искусственно объем своей книги, я просто хочу рассказать историю. И, та, и в моей истории это важный момент потому что он сюжетно обосновывает откуда у Синзи погоняла золотая ручка и к тому же вот эта вот экспозиция э, с, э, того как Синзи поделал пальцы это еще и маленький пазл в экспозиции всего мира, в котором, в котором это действие происходит. Мне очень жаль, что у меня не получилось вот показать то, как, как я видел это своим читателям. Я, возможно, что-то исправлю, но я не знаю пока, вот на текущий момент, я не знаю, как это показать лучше. Возможно, меня читают, меня читают и слушают какие-то там умные люди, они мне расскажут, как это лучше сделать, но пока я не знаю, хотя умные люди меня наверное, будут читать, тем более слушать. Сыграют ли персонажи на же гопников в определенную роль да сыграют но они будут более декоративные важно что нужно было рассказать вот побольше еще историю о синзи в дальнейшем вот э, байки из истории синзи они будут все меньше и меньше то есть самое основное что я сказал историю синзи я рассказал в пятой главе все остальное будет уже вторично тяжело представить что он ту уже за на небольшой сок да это мой косяк я даже хотел сделать Синзи постарше, чтобы это не казалось. Я хотел ему добавить два года, чтобы его подключите не казались такими нереалистичными. Но я решил оставить ему большой след для того, чтобы для аутентичности. Человек развивается медленно, да, и это мне уже очень много пишут. И я хочу... Это ответить. дело в том, что я пишу повседневность. Мне при просмотре оригинального Евангелиона мне не хватило именно повседневности. Как вы видите, у меня в жанрах... Прописана повседневность, Там всегда была прописана повседневность, повседневность это одно из основных направлений, в котором я хочу писать, я хочу рассказать эту историю, я хочу э, показать, что может быть за кадром, как персонаж Синзи будет вести себя в реальной жизни. Вообще, эта история, что я пишу, она не про экшон. экшон. Экшон здесь будет, но экшона будет не так мало. Я хочу рассказать историю, историю человека. Я, возможно, если вам понравится то, что я сейчас записываю, я я расскажу в следующем видео, что вообще этот фанфик значит для меня, на каких принципах он построен, что я, какую историю я хочу рассказать более подробно, но я уверен, что это не зайдет. По поводу того, долго ли э, нам ждать нового ангела, вопрос, который мне задают э, буквально в каждой главе. Дело в том, что перед прибытием четвертого ангела должны произойти кое-какие события. Они очень важны. На то, чтобы эти события произошли, мне нужно еще минимум три главы. Но большую часть того, что должно было произойти в моей задумке от нападения первого ангела до нападения второго ангела, оно уже произошло. Так что терпеть вам осталось недолго. Хотя, лично я не сторонник того, что вот, потерпите, а потом дальше лучше будет. Моя история на про повседневность. Моя история, которую я хочу сказать, она не про экшон. Я пишу главным образом для себя. И поэтому, если вам не нравится то, что я пишу, то вы можете не читать. Экшона будет не очень много. Это я вам говорю сразу. Следующий ангел это ну, где-то ориентировочно, так 17 глава примерно. Ориентировочно, Плюс-минус там этой главы. Да, еще такая проблема, я когда начинаю писать главу, я не знаю, сколько событий в нее влезет. Я пишу, вот, пока вот у меня есть вдохновение, сколько влезло, столько и влезает. Я не хочу делать главы слишком большими, поэтому, э, я не хочу их делать слишком маленькими, поэтому для меня вот такой вот личный стандарт это минимум 10-11 страниц фигбуковских, максимум 20 страниц. Я пишу в таком формате, чтобы можно было за раз спокойно прочитать и чтобы не было такого чувства, что у вас наебали. По поводу не стряхивая. Дело в том, что название каждой моей главы — это цитата из какой-то песни или стиха. И там в оригинале, оригинале статы именно В Стрихая, пепел на штуны сидят, дышат пацаны. Я раньше думал, что в этой песне поется Дыхая, пепел на штуны сидят, дышат пацаны. Но я специально, чтобы удостовериться, я заглянул в текст, и там оказывается было слово Стрихая. Поэтому я, я это не буду поправлять. Следующий момент это. Да, я хочу сказать, что. Будет два события, достаточно ну, сюжетно важных, я думаю, что вам понравится. По поводу второй акт для Ждуна. Я э, сейчас хочу сказать, что я, я не, не собираюсь запрещать вам накручивать, потому что это очень важно для продвижения моего фанфика, чтобы его могли увидеть лучше, больше людей, чтобы, соответственно, иметь возможность ознакомиться. Но в то же время я накрутку не, не одобряю. Учите это, пожалуйста. Я не драчу на цифры это произведение но сугубо лично я его пишу я его пишу для себя и если и мне приятно вот получать э, ждунов мне приятно получать лайки ваши комментарии мне это очень приятно получать мне очень приятно их читать некоторые я даже по несколько раз перечитываю но это тема для другого э, ролика если вам зайдет я его я его сниму выложу но я уверен что не зайдет но я не драчу на цифры мне хочется верить что вот за этими 250 лайков которыми, которыми наградили мой фанфик что за ним стоят 250 человек, которым реально интересно то, что я пишу, которым реально нравится то, что я пишу. Поэтому не накручивать. Я не запрещаю вам накручивать, но пожалуйста, не надо. Мне больше интересно вот, вот видеть то, мои взлеты, что вам заходит, что мои, поди мои падения, как не надо писать. Для меня вот именно это важно, а не какие-то какие там цифры. Я не ютубер, я со своего творчества я не имею ни копейки. Я, я, пишу, я пишу не для этого, я я, я еще раз говорю, я, я пишу для, для себя, поэтому не нужно. По поводу количества ждунов. Почему-то возникло такое представление, что если наберется 100 ждунов, то следующего глава выйдет незамедлительно. Нет, количество ждунов, хоть, их будет, хоть, их, хоть там будет 0 ждунов, хоть там будет 500 ждунов, я физически не имею возможность выпускать чаще, чем одну главу в месяц. Так что учите это, пожалуйста. Так, ну, я вроде бы все сказал. Надеюсь, что это видео наконец-то записалось. Всем спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Пишите свое мнение по поводу того, что вы услышали в комментариях. Мне будет приятно его почитать. Я очень благодарен за то, что вы уделяете на меня время, уделяете на... То, чтобы посмотреть это видео до конца, на то, чтобы написать мне критический отзыв, э, исправить мои фотографические ошибки, вам спасибо за это огромное, спасибо за то, что напишите, пишите развернутый комментарий, в котором а, описывается мой, мои объективные проебы, и спасибо вам за это, я вам Правда, благодаря не у каждого автора на фигбуке есть такая аудитория, которая может указать своему автору там, где он объективно не прав. Спасибо вам за, за то, что вы у меня такие, спасибо вам за то, что вы у меня есть. Не знаю, что из этого выйдет, но посмотрим. Всем спасибо, всем пока.